VPN, и прокси, черт еще знает что, теперь вся эта дичь больше не нужна. Прямо сейчас я расскажу, как абсолютно бесплатно за одну минуту изменить геолокацию на вашем iPhone, чтобы получить доступ к тем или иным интернет-сайтам, изменить локацию для серверов в папке или тиндер или вообще разблокировать ряд возможностей, недоступных в вашем регионе. Погнали! Зачем менять геолокацию на устройстве и почему это намного эффективнее и круче VPN? Во-первых, это бесплатно. Да, у пробной версии приложения AnyGo, о котором мы поедем Идет речь и есть свои ограничения, однако следом идет второе преимущество в сравнении с теми же VPN сервисами стабильное соединение. Такая опция вполне пригодится при поездке за границу. Например, полтора года назад в Берлине при использовании ВКонтакте мне была недоступна моя музыка, а во время пребывания в Дубае нет доступа к аудио и видеозвонкам по WhatsApp, FaceTime и другим программам. Казалось бы, на помощь приходят бесплатные VPN сервисы, позволяющие подключиться к серверу из любой точки мира для доступа к необходимым функциям, ну и тех же Мессенджеров, например. Да, это здорово. Однако большинство подобных приложений, увы и ах, не обеспечивают стабильное соединение. То VPN самостоятельно отключится, то подключение к серверу происходит целую вечность и так далее. Именно поэтому хочу показать вам фишку, запустить новый тренд, так сказать, благодаря которой VPN и прочие подобные приложения больше не понадобятся. Для настройки новой япозиции на iPhone нам понадобится компьютер, хоть на Винде, хоть на MacOS и приложение AnyGo. Скачиваем программу, это бесплатно по ссылке в описании к этому ролику. Устанавливаем ее и подключаем телефон к компьютеру. Соглашаемся со всеми условиями, после чего запускается процесс установки связи между приложением и телефоном. А вот дальше начинается самое интересное. Перед нами открылась карта, и теперь нам необходимо выбрать любую точку земного шара, чтобы установить новую геопозицию на наш iPhone. К примеру, в поисковике забью Москву, поближе к своему району. Все, что остается сделать, нажать заветную кнопку Go, и в считанные секунды устройство тут же переносится по выбранным координатам. Теперь iPhone и вправду думают, что на данный момент мы находимся именно на территории Москвы. Самое интересное, что абсолютно все сервисы гаджета отображают фейковую геолокацию как настоящую, будь то местоположение в WhatsApp, Яндекс.Навигаторе, стандартных картах Apple Maps и так далее. Не менее крутое, что таким образом мы обходим все ограничения как при помощи тех же VPN сервисов, но при всем этом получаем максимально стабильное интернет соединение даже без потери в скорости. Если же отключить устройство от компьютера, функция подмены геолокации будет работать и дальше, однако если вы наигрались с этой возможностью и хотите восстановить настоящее местоположение, достаточно перезагрузить Ваш iPhone. Помните один важный момент: данная опция работает исключительно в развлекательных целях. Имейте это в виду. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому видео и делиться им со своими друзьями и родственниками. Меня зовут Артем. До встречи в следующих видео. Пока-пока!